Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы поговорим про то, как же все-таки убрать симптомы ВСД, невроза и тревоги. Один из самых частых вопросов и про то, что вы пишете в своих комментариях, я это всегда читаю. И, соответственно, многие из вас пишут про свои симптомы. Это примерно всегда один и тот же набор симптомов. Сначала мы с вами определимся с самими симптомами, с их природой и потом что же делать, как от них избавляться. Вы это точно послушайте, поэтому до конца посмотрите это видео. Это очень-очень важный момент, чтобы вы начали двигаться вперед и не застряли на этом вопросе. Итак, симптомы ВСД, симптомы невроза, симптомы тревоги это одно и то же. Запоминайте, все это одно и то же. Это симптомы страха в теле. Дело в том, что эмоция, страх возникает у вас, когда вы воспринимаете какое-то событие как опасное. После того, как вы восприняли как опасное какое-то событие, вы физически, у вас мозг физически отправляет сигнал над на то, чтобы выброс сделать адреналина. То есть... Когда у вас возникает страх, после этого мозг отдает сигнал надпочникам и происходит выброс адреналина. Адреналин учащает сердцебиение и проводит определенное количество других процессов, которые связаны с ним. То есть это связано и с адреналином, и с усилением кровообращения, и с усилением сердцебиения. И в итоге вы ощущаете набор, определенный набор симптомов. Эти симптомы разные в зависимости от ваших физических или физиологических особенностей. Какой этот набор? Сейчас я вкратце его перечислю Сдавленность в голове, шум в ушах Ухудшение зрения, онемение в теле, покалывание, пересыхание во рту, ком в горле, одышка, дискомфорт, сдавленность в груди, скачки давления, сердцебиение пульса, напряжение в теле, бросает тоже артов холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, слабость в ногах, шаткость походки, ощущение нереальности, ощущение, как будто не с вами происходит. Что еще дополнительно? Покраснение, поташнивание, соответственно, зуд, жжение. Соответственно, бывает так, что глаза начинают пересыхать, где-то что-то давит, они а менее, ну там, это мы уже говорили, да, вот, напряжение в теле, скованность мыши, бывают даже судороги. То есть достаточно много симптомов которые вы все можете по-разному интерпретировать и говорить, что вот у меня такой вот симптом, такого нигде я не встречал. Но на самом деле у вас есть сразу несколько одновременных симптомов, и это сигнализирует нам о том, что у вас как раз это все симптомы страха. Даже если вы не понимаете какой-то именно симптом, как отдельный, как он возникает и так далее, если у вас есть и остальные из перечисленных симптомов, это значит, что у вас симптомы страха в теле. Так вот, когда мы говорим о симптомах страха, вы должны понять следующее. Это очень-очень важный момент. То, что эти симптомы у вас сейчас возникают, это совершенно нормально. Они физиологически обоснованы. То есть они и должны возникать в вашей конкретной ситуации. Дело в том, что когда вы испытываете страх, страх вызывает симптомы у всех людей. Но из-за вашей повышенной тревожности проблем со сном, аппетитом и, в общем, ухудшенном, утомленном самочувствии, страх провоцирует достаточно сильно эти симптомы в теле. Вот и все. Эти симптомы вызывают у вас дискомфорт, они мешают вам жить, нормально существовать. Но сами эти симптомы физически, физиологически обоснованы. Они и должны возникать в вашей сейчас ситуации. Следующий момент – это то, что убрать ваши э, симптомы невозможно потому что они физиологически обоснованно возникают в результате возникновения страха. И поэтому для того, чтобы вы могли убрать эти симптомы, вам нужно убрать страх, который симптомы провоцируют. По-другому симптомы убрать невозможно. Работать с симптомами не нужно. Вам нужно работать со страхом, который эти симптомы провоцируют. Вы можете сказать, у меня возникают симптомы без страха. На самом деле это не так. Дело в том, что у вас всегда возникает сначала страх и потом провоцируют симптомы. Это физиология, по-другому у людей не возникает. Вы можете не понимать, на что возник страх. Вы можете даже считать, что страх у вас возник после возникновения симптомов. Но на самом деле здесь цепочка более длинная просто. Сначала возникает страх, первичные симптомы, страх за эти симптомы и еще больше симптомов. Но в целом это все равно один и тот же процесс. Вы можете бояться своих симптомов за будущее, что они никогда не пройдут, бояться, что вы будете весь день сегодня чувствовать эти симптомы и так далее. Но смысл заключается в том, что именно страх, на что бы он ни был, даже если он на эти же симптомы, именно страх провоцирует возникновение этих симптомов у вас в жизни. Для того, чтобы эти симптомы ушли из вашей жизни, у вас должна быть снижен, должен быть снижен уровень тревожности. Чтобы снизить уровень тревожности, вам нужно делать всего две вещи. Определять, и фиксировать и разбирать события. Об этом я говорю очень-очень много. Это и есть секрет моей работы с клиентами. Более подробно я, кстати, оставлю вам ссылку, прикрепленную в комментарии на свой видеокурс «Пять шагов». Там я более подробно рассказываю про эти вещи. То есть вы всегда можете обратиться к этому видеокурсу, чтобы полностью погрузиться в саму технологию. Но вам нужно понять, не то, что надо делать, а то, с чем надо делать. Вы все пытаетесь убрать симптомы. И понятно, они вас беспокоят, вам они дискомфортны, но вы их не уберете. Именно поэтому любые попытки что-либо с ними сделать, они временно дают эффект. Все равно потом возвращаются эти симптомы, потому что вы не убираете причину, первопричину этих симптомов. Чтобы ее убрать, нужно убрать тревожность. Если нету страха, не могут возникнуть симптомы страха. Вот и все. Поэтому все, что вам требуется, это убрать ту тревожность, которая провоцирует эти симптомы. Можете прямо, знаете, на месяц взять и перестать работать с симптомами. Начните просто работать с тревожностью хотя бы месяц. И я уверяю вас, вы почувствуете эффект на то, что снижение будет у вас симптоматики. Вот вроде бы вы хотите убрать симптомы, и надо бы с ними работать, но нет. Надо работать со снижением тревог, и тогда симптомы снижаются. И это замечают абсолютно все люди, это говорится во всех источниках. Просто вам очень сложно это понять в конкретно своем случае. Вы считаете, что ваши симптомы, они какие-то непонятно какие, уникальные, ни отсюда, ни оттуда, ни той природы, такого вы не слышали. Хотя всегда, когда проводится диагностика у меня, перед курсом, у всех абсолютно есть 40 элементов тревожного расстройства в своей комбинации. И как бы человек не считал, что у него за проблемы, в итоге у него одни и те же пункты. То есть у него один и тот же набор. Из 20 там, симптомов 5 у него есть. Не один какой-то уникальный, которого нет в наборе, а все 5-6, бывает даже и больше. Поэтому имейте в виду, что работать с симптомами нельзя и не нужно. Вам нужно работать с тревогами, которые провоцируют симптомы. Потому что, что бы вы ни делали с симптоматикой, как только будет возникать страх, он будет тут же провоцировать эти симптомы. Это физически, запомните, это физически обосновано. У вас так работает организм. Если адреналин выделяется, все, вы все эти симптомы будете чувствовать. И это чувствует любой человек, просто в меньшей степени, из-за низ более низкого уровня тревожности, опять же. Поэтому еще раз, последний раз, Ответ, подчеркиваю, для того, чтобы убрать симптомы ВСД, неврозы и тревоги, нужно убрать тревогу и тревоги, все те тревоги, которые провоцируют эти симптомы. И таким образом снизить уровень тревожности. Если остались еще вопросы именно по симптомам, обязательно напишите их в комментариях, потому что вопрос симптомов достаточно популярен для всех. И нужно, чтобы было четкое понимание, что делать, а чего не делать. И вот здесь я вам хочу сказать, что как только вы переключитесь на тревогу, вы тут же почувствуете эффект симптоматики. И дальше просто будет для вас очевидно, что это подтверждает мои слова. Если кто-то работал с тревожностью и у него ушли симптомы или снизились симптомы, напишите свой опыт в комментариях, дайте людям увидеть, что действительно все так и обстоит, потому что просто непонимание этих вопросов заставляет людей длительное время быть в ступоре. Так что давайте вместе из него выходить. Всем пока.